И носила, словно пулями косила, не терпешь, и, как будто в сердце рану мне нанес в ночи обмана, острый нож, точно знаю есть лекарства против подлого коварства, я готов бросить все сцепи сорваться, и к твоей груди прижаться. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях Игорь Хентов. Привет, Игорь! Здравствуйте, дорогой Женя! Здравствуйте, дорогие слушатели! Зрители тоже. Зрители. Тебя видят, ты не на радио, не расслабляйся. Так что каждый твой жест тут фиксируется. Мы в прошлый раз говорили, вернее говорил ты, а мы слушали о твоих приключения в Германии, как ты попал на рэкет и пытался от него, вернее, не пытался, отбился очень элегантно, и изящно. Но я так понимаю, что эта эпопея с машинами. В прошлый раз ты сказал, что, по-моему, у тебя было шесть таких вот ходок. Я так понимаю, что она закончилась. И вот расскажи, почему ты перестал этим заниматься и сколько вообще ты пробыл в Германии в общей сложности? Я хочу вам еще раз сказать, что вы ни в коем случае не думали, что я профессиональный этот гонщик, который перепродает машины. Дело вот в чем: у меня семья была в России, в Ростове, а я был в Германии. И мне надо было убить двух зайцев, чтобы меня не выгнали из Германии, и видеть семью. Ну, а все время покупать билеты на самолеты, это дорого довольно, да? Вот я поэтому покупал машинку какую-нибудь, на ней приезжал, получается, бесплатно совершенно, да. Там ее продавал, порой даже в ноль выходил, честно говоря, потому что я спешил, у меня не было этим времени заниматься. Собственно говоря, да и умение большого именно этим заниматься, это не мое кредо. Просто вот это все тянулось до тех пор, пока я где-то уже прошло полгода, и вот я приехал, как раз у меня была там такая машина Audi 80, в народе называлась она «Бочка». Да. И тут грянул в России кризис. То есть девальвация произошла абсолютно. В общем, рубль превратился в ничто. В общем, последняя эта машина, еле-еле я ее продал в два раза дешевле той цены, которая нам не обошлась в Германии. Потому что доллар стал стоить совсем другие деньги. Но дело даже не в этом. Понимаете, одному жить невозможно. Ну, я все время привык жить в семье. Потому что... Ну вот я сижу каждый вечер в этом общежитии благоустроенном. Друзья, товарищи, ну как друзья, товарищи, знакомые, да? но ну, все разошлись, все живут с семьями и так далее. А я один, как перст, ну тоже никуда не годится. И когда я, вот была эта жуткая история с, с, с падением рубля и с ростом доллара, я вот это еле-еле продал последнюю машину. И решил просто не возвращаться тогда. Ну вот так и тогда все это получилось. Ничего тут другого, собственно говоря, не было. Никакого иного подтекста. А потом А началось... что ты э, э, в Германии никак не сообщив, что ты уезжаешь, не возвращаешься, не выписался, ничего? Вот так вот просто взял и ехал? Э -э -э нет, нет. Я поставил в известность, я уже не помню кого то ли комеданта этого общежития, но это уже было давно, я просто не помню. Конечно, я это сделал, в общем-то, официально как-то, ну, уехал, уехал. Ну, и все, она мне закончилась. Но так получилось, что дальше жизнь пошла каким-то немножко другим образом. Ну, это уже э, тема соверш совершенно другая. Так получилось, что я в конечном счете, у меня был развод с женой, опять же, еще раз я говорю, я никогда в жизни э, не позволю себе, и вообще считаю, что мужчина, который в чем-то обвиняет женщину, с которой разошелся, что это просто нонсенс, это очень некрасиво, никто ни в чем не виноват, просто мы разошлись с чудесной, замечательной женщиной. А потом у меня родилась, родилась дочка с другой чудесной замечательной женщиной. Ну что это жизнь, которая, собственно говоря, саночная со Израиль, да? Потому что развод у меня произошел в России, как и второй брак у меня произошел в России. Ну вот так вот. И вообще, что интересно, что и сама жизнь разделилась на какие-то две половины. Но это же относится к сфере деятельности. Если я в первой половине жизни был кабацким, ну сначала симфоническим, ладно, потом много лет ресторанным скрипачом, и все было, и машины эти были, ничего не было. А вот во второй половине жизни как-то у меня вот пошло, статусность у меня стала совсем другая, я стал как-то морально подниматься в своих глазах. Ну, не только в своих глазах. Вот, э, стали у меня выходить эти произведения большие, полотна, которые, вот ты уже слышал, наверное, Да. -да. да? конечно. Ну вот, я занимаюсь всеми творческим процессом. Занимался, начинал им в России заниматься. А в основном занимаюсь этим в Израиле. Хотя было был у меня период в России, когда я занимался организацией концертов. Совершенно недолго. Ну, на моей памяти я, ну, я не один работал. У меня были компаньоны. Я приглашал в Ростов и Долину, и Леонтьева, и Якубовича, и Макаревича. Вот. Но это было, был совершенно недолгий период. Нет, ну а это потом... тоже интересно, конечно. Ну, Слушай, это... А ты мне скажи вот такую вещь. Значит, вот когда ты только что вспоминал вот этот дефолт, я так понимаю, это 99 -го года, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, тогда был дефолт. По-моему, это был да. 98-й. Да, то есть... То Точно, точно 98-й, потому что потом да. был в 2008 году, через 10 лет. Да. А тебя вот это тогда ни на что не натолкнуло, вот когда в 98-м году произошел этот дефолт, что все-таки в России не так надежно в плане экономическом, что э, надо все-таки э, делать ноги. Вот тогда у тебя ничего там не, не торкнуло? Совершенно нет, потому что я в экономическом плане был перец не того уровня, что который имеет какие-то большие деньги там и так далее. Я был просто человек, ну, достаточно обеспеченный, чтобы не бедствовать, скажем так. Но и не имеющий таких средств, чтобы я шиковал и раздержал на шикарных мерседесах. У меня всегда была достойная квартира, приличная машина, ну и так далее. То есть я не бедствовал, но и не роскошествовал, скажем так. Единственное, что меня устраивало, что я всегда, как правило, занимался делом, которое мне нравилось. Но особенно во второй половине жизни. Потому что, еще раз я говорю, совершенно искренне, мне не очень нравилось играть в ресторанах. Не очень. Потому что я себе в голове рисовал совершенно другие картины. Ну, слава богу, что как-то оно стало вырисовываться в жизни. А, Игорь, скажи, вот ты несколько раз рассказывал по поводу мюзиклов, почему тебя привлек именно этот жанры почему именно мюзиклы дело в общем что э, до того как писать мюзикл я написал много песен то есть это тоже музыкальный жанр пусть я пишу слова но у меня есть песни которые полностью мои но это шансон так сказать mm -hmm. это мы не считаем я уже об этом говорил тут да, э, да я не композитор но, что касается музыкальной формы, то я достаточно в ней компетентен, именно потому что я все-таки э, консерваторец. Но с первым мюзиклом, который называется «Рок-опера Моисей», mm -hmm. а называться, может, это как угодно, потому что эти жанры размыты. Опера, рок-опера и мюзикл, и водевиль – это ну, довольно, близкие такие, довольно близкие вещи, в общем-то. Это, вы знаете, все благодаря Фейсбуку. <связать> да, спасибо Цукербергу. Спасибо большое. Потому что я все, что пишу, а пишу я каждый день практически. И это было очень давно, я так делал. А когда появился Facebook, я все стал э выкладывать в Фейсбук. И меня стали читать. Я пишу и выкладываю. И вот это было... Я еще был в Ростове-на-Дону. А э, пишу я много на еврейскую тематику. На иудейскую в том числе. Ну ты же читаешь иногда. Ну да, да, да, конечно. Я да. Наблюдаю. Наблюдаешь. И вот я получил из Израиля такое сообщение. Давайте встретимся завтра в скайпе. Ну вот как мы сейчас беседуем. Да, да. Давайте. Значит, на следующий день я встретился с одним композитором, которого звали Хирш Зилбер. Он живет в Израиле и на севере страны, Это, но внешне мы никогда с ним не, так, тет -а -тет не были знакомы. И сейчас говорили только по телефону. Тогда вот мы с ним говорили в скайпе. И он мне говорит, Игорь, я вот прочитал э, ваше стихотворение на иудейскую тему, а у вас есть еще, есть еще такие стихотворения? Я говорю, да, э, ну немного, но ну, штук 30, наверное, есть. Не, ну сейчас не меньше 100. Да. Он говорит, Игорь, дело вот в чем что тут э, есть продюсер. в общем Продюсер не продюсер, но человек, у которого мечта поставить э, рок-оперу Моисей. Ну, как бы э, ответ на рок-оперу Иисус Христос Суперстар. Да. Он уже начал работать как композитором. Он начал работать со мной, сказал этот Хирш а и с каким-то поэтом, я не помню поэта имени этого поэта, но вот э, я дал почитать ему ваши стихи, и он э, говорит, срочно познакомь меня с этим поэтом. Да, но перед этим э, завтра ты можешь с ним поговорить? Я говорю, конечно, Игорь, и пожалуйста, прямо сейчас вышли мне все, что у тебя есть на иудейскую тему. Я выставил всю свою подборку, потому что мысль композитора не всегда известна, а вообще мысль творческого человека. Да. Ты думаешь, что он одно будет писать, а человек его заинтересовала вдруг совершенно другое, по, как, по той или иной причине. Значит, на следующий день я разговаривал с ныне покойным светлая память Наумом Барским. Наум Барский, человек, который закончил консерваторию в Нижнем Новгороде, по классу хорового дирижирования, давно приехал в Израиль и преуспевал, но преуспевал как бизнесмен. А мечта рок-оперу Моисея рок э, поставить у него была. И вы знаете, что оказалось трагично, что у него это была посмертная мечта. Он знал уже, что он неизлечимо болен. Вот так. Так вот получилось. Мы этого никто не знал. Это выяснилось через, через год, когда он ушел из жизни. Онкология. Светлая память на ум. Э -э мы вышли в Skype уже с умом барским. И на ум мне говорит, Игорь, ты знаешь, вот меня пронимает то, что ты пишешь. Я начал -э -э работать не с тобой, но хорошо работа только-только началась. Там буквально написаны две арии. Я говорю... Ну, мне очень приятно. Да, я бы взялся за работу. Взялся бы за работу. Естественно, когда мы говорим нюансы финансового плана, там, гонорар. Ну, есть же условия определенные есть в этом плане всегда. Проект договора у меня есть, потому что я же связан с охраной авторских прав в России. Я знаю, да, как да. это делается. Да, только говорю, единственное, что если я пишу что-то, я должен писать все. То есть там есть уже два номера, но я их должен переписать тогда. И я переписал два номера, но уже как бы на рыбу, потому что музыка mm -hmm. там была. Причем музыка вот этого Хирша Зилбера. Но далее данный композитор вышел из этой обоимы по тем или иным причинам и стал писать все совсем другой композитор, который сейчас мой большой друг. И со мной живет же в Никто не знал, что я окажусь в Аждоде. Зовут его Артур Броски. Очень хороший парень, композитор, разжировщик. И вот так вот я в день. Я писал арии, дуэты. То есть я открыл Тору. Открыл Тору. И писал прямо по Торе. Пишу я все всегда в стихах. И Арии, и, ну Арии понятно. И все, что... Все монологи, все только в стихотворной форме. И я стал плодотворно работать. И каждый фрагмент я отправлял в Израиль этому Науму. А Наум это отдавал, присылал композитору, писал композитор. Далее, когда все это получилось, а это на минуточку два отделения два отделения, ну, это приблизительно 25 арий. арий там же э, э, пару хоров и трио, и чего там только нет. Да? И все это отправлялось в Одессу. Потом, нет, э, когда это все было написано, это отправилось в Одессу, потому что тема заинтересовала очень Одесский театр имени mm -hmm. Вот. И люди год приблизительно готовили постановку. И я уже об этом говорил, э, что мне это очень помогло для моего восстановления, потому что э, я вот приехал, как сейчас помню, 16 июля 2015 года, а в мае 2016 года театр Вадинова, имени Вадинова, сеть Тайрокоперы приехал на гастроли в, в Израиль. И тут же, из... Я говорил, я не знаю, тут же после этого Моисея, тут же впечатленный этой работой, известнейший продюсер Украины Людмила Нечаева, потрясающий продюсер, красавица-женщина и ростовчанка, бывшая, кстати, которая оказалась в Одессе, живет в Одессе. Она была на премьере, тут же меня нашла, позвонила по телефону. И через неделю я вылетел в Одессу подписывать новый контракт на мюзикл «Дракула». Сегодня мюзикл «Дракула» – один из самых сильных мюзиклов Украины. Одновременно с мюзиком «Дракула». Позвонил мне мой любимый соавтор, мой друг Игорь Левинский, который вот лауреат конкурса да. -да. да. И говори, так, срочно пишем с тобой кота в сапогах. Заказ губернатора. В общем, я день писал Арию для Дракулу. По Дракуле. А день по коту в сапогах, понимаете. И приблизительно в одно время закончил два мюзикла. Ну, а потом уже было все остальное. А скажи, сколько на сегодняшний день у тебя мюзиклов написано? Так, у меня шесть ну, рок-опера сюда включается. Ну да, да, мы считаем рок-оперу. У меня шесть мюзиклов. У меня рок-поэма «Мы», написанная с известнейшим композитором еще советского разлива Аркадием Хаславским. Маркаша живет в тель -Авиве. Это руководитель группы был когда-то «Здравствуй, песня». Да-да-да, известный. «Здравствуй, Хорошо. песня» и то ли красные маки, то ли алые маки. Я вот, честно говоря, не помню. Вот мы с ним написали рок «Мы». Это история государства Израиль в песнях. Естественно, там и танцы, и все и экран там, на котором исторические события проходят. Вот, да, и плюс еще, конечно, вот эта, моя, вот эта знаменитая Змеевская балка. С чего я и начал, в общем-то. Вот пока такой послужной список. Надеюсь, он будет все время увеличиваться, потому что 23-го вот был мюзикл «Я так тебя люблю» на тему Идыш. Да, и я уже планирую, естественно, через год новый мюзикл, но скоро начну писать. Какой говорить не буду, а вот когда это гряне, тогда скажу. Хорошо, мы на этом сегодня закончим. В следующий раз что-нибудь еще затронем, какую-нибудь еще тему. Очень интересно было тебя послушать. Я вижу, что ты весь в активном таком поиске, в поиске творческом. Желаю тебе новых творческих побед и до встречи в нашем эфире.